Что, ребята, если кто еще не знает, партизан разблокировали. Смотрите. Захожу. Все нормально. Белорусский партизан. Айпи адрес. Не прокси. А, а вот картия по-прежнему заблокирована. Ничего не происходит. Не запускается.